Ну что, на YouTube отключают дизлайки. Пока еще не совсем, дизлайки под видео все еще можно поставить и не забудьте сделать это под этим видео, но увижу их только я, автор. Я хочу добавить, что в интерфейсе для авторов уже давно сделано так, что лайки ты видишь удобно, а дизлайки чуть менее удобно. Есть ощущение, что для гугла дизлайки это такая фича второго сорта, которая им просто досталась из прошлого. И сейчас они ее не очень любят, просто выкинуть жалко, потому что ну они не какой-нибудь там Яндекс. Обычно. Не надо забывать, что на ютюбе тоже были прецеденты, когда фичи пропадали. Даже более важные фичи. Когда-то они отключили текстовые ссылки. Не так давно они отключили прямоугольные ссылки, и люди вообще-то были очень недовольны. Но в Ютюбе сейчас есть много видео, которые сняты из расчета на то, что тут что-то будет, что тут будет ссылка, а ее нет. Ссылка сейчас где? Правильно, вот тут. Надолго ли? Не знаю. Но всегда ли? Уверен, что нет. Когда-нибудь они пропадут, поменяются, в другом месте, и все вот эти вот кликните тут, вот тут, вот тут, вот тут. Это все тоже будет выглядеть глупо. Дизлайки тоже когда-то могут пропасть полностью. Чем не повод поговорить в целом о том, как IT-компании и программисты влияют на наши умы? И в этом видео я буду использовать слова «IT-компания» и «программист» как синонимы. Потому что, во-первых, вокруг программиста, создавшего успешный сервис, Сразу вырастает IT-компания. Во-вторых, это не так важно обычно, сколько именно человек скрывается за сервисом, который на нашу жизнь влияет. Я большую часть своей трудовой жизни провел как программист. И к моему удивлению, я иногда натыкался на непонимание со стороны своих знакомых не программистов, которые спрашивали, а в чем прикол твоей работы? Ты, что, интересно писать какие-то там инструкции для компьютера, как инженер какой-то? Во-первых, не знаю, что плохого в условии инженер. Во-вторых, если бы мне нужно было простыми словами заинтересовать программированием какого-нибудь ребенка, я бы, скорее всего, постарался сыграть на человеческой жажде власти. Смотрите, любой ребенок в детстве любит иногда сказать, что это моя песочница, это мои правила, я их придумал, играй по моим правилам. Потом люди вырастают и учатся более как-то на равных друг с другом общаться И не расстраиваться от того, что все равны Но программистам по долгу службы приходится иногда писать правила для песочниц И хотя в крупных компаниях ты часто просто исполнитель, не принимающий собственных решений В мелких компаниях то и дело возникает ситуация, когда тебе говорят Слушай, вот нужно сделать вот это, в деталях импровизируй и ты импровизируешь, ты делаешь, допустим, функцию отправки сообщения от одного сотрудника компании другому сотруднику, и в мелочах принимаешь решение, а какой длины должно быть это сообщение, и можно ли туда вставить файл. И от этого зависит то, как завтра будут сотрудники работать. Это же, ну, власть! Как тут не получать удовольствие? А уж если ты сам с нуля пишешь какой-нибудь говнодвижок для блогов, то ты вообще создаешь с нуля целую систему, в которой на равных шестеренками являются и компьютеры, и люди. И ты каждую из этих шестереночек ставишь на место, говоришь, вот у тебя есть такой функционал, у тебя есть такой функционал, вот авторизация такая, кнопочка такая, другой кнопочки нет. Сообщение пиши вот так, это делай так, это так. Я вижу всю эту систему в целом, я так решил, я придумываю, как будет устроена маленькая частичка жизни каждого из моих трех пользователей. А если выстроили, то миллионов пользователей. И это стремление к власти, которое очень хорошо реализуется для многих людей в программировании. Кстати, если когда-нибудь коммунисты придут к власти, то они устроят массовые чистки среди таких вот программистов. Потому что, ну что это такое? Каждый Вася пишет свой несовместимый ни с кем мессенджер, свою несовместимую ни с кем криптовалюту, и хочет, чтобы его экосистема росла, хочет, чтобы все пользователи сидели в его супер суперапе, и обновляли его одновременно, чтобы ему не отвлекаться на разные версии, а вот прям максимальную власть над устройствами иметь и причинять людям добро. Он же из лучших побуждений так хочет. Он просто тоже немножечко коммунист в душе, наверное. Э, хочет ну, ему базу оптимизировать, ему поиск обучать. Надо, чтобы все были вместе. Э, Но ну, это мы, либертарианцы, можем сосуществовать вместе. У кого-то большая система у кого-то маленькая. А среди коммунистов... Вряд ли будет 15 конкурирующих стандартов цифрового ГУЛАГа, поэтому, скорее всего, победит только один, а все остальные будут в ГУЛАГе пользователями. Но пока что мы еще на рынке, хоть иногда и возникают монополии или олигополии. И иногда до такой степени, что мы забываем, как делать некоторые вещи без определенных сайтов. Меня прикалывает иногда думать, что некоторые офлайновые активности — это продолжение онлайновых сервисов. Например, у меня сейчас есть работа, потому что я пользователь сайта HeadHunter. Если бы меня там забанили, я бы, может, не нашел. Или Я могу передвигаться на автобусе и найти, как куда-то доехать, потому что я пользователь приложений Яндекс.Карты или 2GIS. Ну и классически, хоть немножко особняком стоит пример с мессенджерами, когда э, фичи являются другие пользователи. Я три года был оппозиционным активистом в Нижнем Новгороде, потому что у меня есть аккаунт в Телеграме. Мы на улицах устраивали митинги, на улицах снимали видео, но если бы у меня не было телеграмма, на меня все забили хуй и участвовал бы в этом всем кто-то другой, а не я. Сейчас там, кстати, многие активисты общаются в Фейсбуке, и я прям ощущаю, как я снаружи какой-то тусовки. Не подключишься к Фейсбуку — не сможешь получать эту фичу — общение с оппозиционными активистами. Я уж молчу про поисковики. Сколько их? Наверное, меньше десяти известных. Из них единицы каждый из нас считает приемлемыми для себя по качеству. И если нас, вот например, забанят в Гугле, то мы не знаем, что делать. Мы разучились иметь планы «Б» на такие случаи, потому что сильно полагаемся на план «А». А если план «А» отключится или ухудшится, то мы просто не готовы. У нас очень много привычек в жизни сразу поломается. Прямо сейчас, когда бы это сейчас не случилось, вы, скорее всего, смотрите меня на YouTube. YouTube не является монополистом в целом, Потому что, ну, есть какие-то альтернативы, где посмотреть кино, где послушать музыку. Периодически появляются какие-то вещи типа ТикТока, Вайнов, там, что еще было. Но, я уверен, для каждого из вас есть определенные жанры, определенный вид контента, который вы получаете только на Ютьюбе и не знаете, где искать еще. Например, я только на Ютьюбе смотрю кинокритиков всяких и кинообзорщиков. Просто. Ну, просто они все здесь. У них еще есть не было отвратительный сайт, который вот технически отвратительный, но технически это альтернатива. Но я думаю, каждый из вас может придумать какой-то пример. Дайте подскажу. Жанр какой-то ноунейм no высказывает свое мнение на 20 минут представлен только на ютюбе. На вимео как-то так не принято, в инстаграме, я не знаю, можно ли там выкладывать такие длинные ролики. В общем, это жанр, который почему-то представлен только на ютюбе. Но я прям привык смотреть кинокритиков, может быть, не конкретных, но в целом. И многие привыкли смотреть ноунеймов, высказывающих свое мнение, если одни пропадут, других начнут смотреть. Но этот жанр нужен. И таким образом мы потихонечку попадаем под власть IT-компаний и программистов. Эти монополии и олигополии ставят на нас какие-то свои эксперименты и опыты. Они придумывают новые идеи о том, как должно быть организовано социальное взаимодействие, и пробуют на нас. С лайками, с дизлайками, с лайками, но без дизлайков, с дизлайками, на которые нельзя увидеть, с комментариями, с комментариями, но только линейными. С подпиской, с дружбой, с возможностью что-то скрыть от не друзей, с возможностью что-то скрыть от друзей. Много разных вариантов, часть из которых потом откатывается назад. Просто опыт говно. Знаете, есть такое понятие «иллюзия конца истории». Поскольку ты не можешь предвидеть будущее, ты думаешь, что в принципе будущего как бы и не будет Вот э, все, что могло произойти интересного, уже произошло Я однажды э, видел человека, который действительно уверял меня, что вот, вот телефоны такие, вот мы изобрели, вот сенсорные Это все, это конец Лучше уже не будет, будет плюс-минус так же Сейчас современные телефоны гнутся и, наверное, гнется сильно мировоззрение этого человека, который просто ну, не ожидал, что будет еще прогресс при этом с телефонами все еще более-менее или менее нормально работает. Если тебе не нравится новый телефон, ты его не покупаешь. Если при этом старый тебе нравится, но сломался, ты пытаешься найти такой же и купить его. Это как раз не коммунизма а какая-то другая хорошая идея. А с сервисами не так. Ты начинаешь пользоваться одним сервисом, потом он начинает проводить эксперименты, и в итоге ты пользуешься уже другим измененным сервисом. Хотя... Возможно, ты хотел бы побыть тем самым человеком с иллюзией конца истории Тебе нравилось то и больше тебе ничего не нравилось Тебе нравился YouTube с дизлайками И мы как-то в массе своей слишком легко это принимаем как данность Хотя, на мой взгляд, это иногда может выбешивать даже сильнее, чем некоторые нарушения privacy Потому что тут это касается самого дорогого, что может быть у человека, если ему повезет Это некоторое творческое самовыражение я человек, я личность, у меня сложные многообразные отношения с этим миром и окружающими людьми И часть этих отношений я иногда упаковываю в прямоугольную движущуюся картинку и поручаю YouTube ее хранить И почему-то в этот момент я подстраиваюсь под YouTube. И делаю я на самом деле не видео, а мой продукт сложнее Это видео плюс название, плюс описание, плюс end screen, плюс вот эти вот ссылочки Плюс еще там надо выбрать сортировку комментариев по умолчанию, уебищная или уебищная. Плюс еще превьюшку надо нарисовать. Вот все это, этот формат, который изобрел YouTube, мы почему-то теперь работаем в нем. А мне это не нравится. Вот мы делали политический YouTube-канал «Хороший народ». Как бы очень сиюминутно, да, это я тут о высоком рассуждаю, о каких-то вечных темах. Там, как бы, ребята, идите на митинг, ребята, вот интервью после митинга там, и так далее. Вещи, которые мало кому интересны спустя год, но даже там мне было просто неприятно подстраиваться под YouTube, который... Как бы, просто проводит какие-то свои опыты над людьми, которые ничего не делают для контента, который мы делаем. Контент должен быть первичен, его живучесть должна быть первична. Да, у тебя может быть что-то такое не очень вечное, но пусть оно устареет само. Ты можешь недооценить то, как быстро YouTube проведет какой-то свой эксперимент. Поэтому, когда к твоему вечному комментарию прибавляется, что ставьте лайки сюда и пишите комментарии вон там, и нажмите ебучий колокольчик. Завтра комментарии будут не там, завтра название будет не там, а тут. Послезавтра вообще будут голосовые интерфейсы. Это, ну, это быстро может произойти, это там через 5 лет. А, э, все будет не так, и это будет мешать людям смотреть твой потенциально вечный контент. Не надо повторять ошибку тех, у кого сейчас большое ничего вместо ссылок. Не надо показывать в этот угол, потому что там тоже будет ничего. Не надо делать видео под сегодняшний YouTube. Надо делать видео и сегодня выкладывать на YouTube. Вы лучше YouTube, вы важнее YouTube. YouTube это хостинг, который выкладывает ваши видео, а не фреймворк для ваших мыслей и способов самовыражаться. Не подстраивайтесь под него. Эта мысль в принципе вечная, но я изложил ее очень не вечно. Это видео устареет, потому что я оттолкнулся от инфоповода, что на ютюбе отключают дизлайки. В ответ на что лет через пять вы мне скажете, Дед, ты чё, на ютюбе никогда не было дизлайков. И это очень субъективная такая грань. Мы всегда вечные мысли действительно выражаем через невечные сообщения. Мы либо привязываемся к недолговечным инфоповодам, либо используем... Не факт, что долговечные формы, как, например, вот это видео. Может, вообще никто не будет смотреть видео когда-то. <SLess> это интересная мысль, буду продолжать ее думать, когда-нибудь выложу продолжение. Поэтому прямо сейчас идите сюда, нажмите там кнопочку «Подписаться». <1952OD> Если вы на мобильном устройстве, то сейчас аккуратненько нажмите на меня. Вот тут нажмите теперь кнопку. Вниз проскрольте, поставьте лайк или дизлайк Конечно же дизлайк, потому что мы можем Потому что мы из принципа сейчас поставим дизлайки а, Нажмите на какую-нибудь ссылку тут Нажмите на какие-нибудь видео тут а, В общем, а, если вы смотрите это через какое-то время И ничего не поняли Мне похуй, я буду считать, что вы все поняли Потому что примерно это я и пытался сказать Кстати, если вы поставите под этим видео дизлайк Мне похуй, я буду воспринимать его как лайк Только более личный потому что теперь его увижу только я. Это между вами и многих. Всем пока!